На дворе 21 век. Век всеобщей информатизации. Век, когда человечество вплотную осваивает космос. Различные роботы и киборги перестали быть кадрами из фантастических фильмов. Нейронные сети уже вплотную входят в нашу жизнь. Искусственный интеллект хоть и находится в состоянии зародыша, но уже повсеместно проникает в нашу жизнь. В октябре 2020 года компания Адоба. Выпустила нейрофильтры в Photoshop. Они находятся в раскрывающемся меню «Фильтр». Название не очень описательное, и вы, возможно, даже не заметили, когда появилась эта опция. Но откройте инструмент, и перед вами откроется волшебное новое рабочее пространство. Здесь представлен набор простых в использовании фильтров. Они работают на основе Adobe Sensei. Это инструмент искусственного интеллекта. Позаботиться о редактировании за вас. Добавьте снег в горную сцену. Измените возраст или выражение лица человека. Или добавьте цвет в черно-белое изображение. Сейчас уже существует версия 2023. Да и фильтров стало доступно намного больше. Но некоторые вопросы продолжают мучить пользователей до сих пор. В этом видео постараемся с ними разобраться. Что такое Neural Filters? Neural Filters ⁇ это новое рабочее пространство Photoshop, библиотека фильтров, которые сокращают сложные рабочие процессы до нескольких нажатий кнопкой мыши с помощью машинного обучения на базе Adobe Sensei. Neural Filters ⁇ это инструмент, который позволяет применять неразрушающие, воспроизводящие фильтры и исследовать творческие возможности. Защитные секунды. Neural filters помогает улучшать изображение путем создания новых контекстных пикселей, которых на самом деле нет в исходном изображении. Нейронные фильтры живут в меню Фильтр, и вот здесь вот есть пункт Neural filters. Но что это? Сам пункт не активен, он не кликабельный совершенно. Что ну, так? Почему? В чем же дело? Вся суть проблемы находится вот в этой вот строчке меню. Если мы зайдем в меню Help, то мы увидим вот этот пунктик, который означает, что нужно зайти в ваш аккаунт подоба. Если мы зайдем в свой аккаунт, продолжим через Google. Ну что ж, мы вошли мы здесь, в своем аккаунте. И вот теперь у нас этот пункт меню становится активным. Резюмирую. Чтобы сделать активным нейронные фильтры, вам необходимо войти в свой аккаунт на Adobe. Если его нет, то, соответственно, его нужно создать. Без этого ничего работать не будет. Нейронные фильтры вам будут недоступны, попросту говоря. Отсюда можно сделать некоторое умозаключение, что нейронные фильтры работают в основном, подчеркну, в основном платной лицензионной программе Adobe Photoshop. В пиратских версиях это работать не будет. Другими словами, в пиратской версии вы, если и зайдете в нейронные фильтры, вы не сможете их скачать. Это так, небольшой спойлер, забегая вперед немножечко. Ну а теперь подождем, пока у нас тут все загрузится. Грузится с натягом немножечко. Так вот, значит, рабочая область с фильтрами у нас открылась. Чтобы работать с ними, необходимо активировать ту или иную переключатель, тот или иной фильтр. По умолчанию... Одновременно может быть активировано, если я не ошибаюсь, не более 5 фильтров. Это сделано для того, чтобы не перенагружать память вашего компьютера. Ну, в принципе, разумный подход. Разумный подход. Сразу хочу сказать, у меня все фильтры уже установлены и скачаны, поэтому здесь у меня скачивать нечего. Но сразу скажу вам вот такую вот штуку. Изначально здесь доступны несколько всего, по-моему, 5 фильтров, остальные необходимо скачивать из облака. И вот из облака скачать у вас ничего не получится, потому что программа, скорее всего, у вас не лицензионная. А лицензионную программу купить сейчас не представляется возможным, потому что злобный Адобе прекратил продажу всевозможных своих продуктов на территории России ну и из-за событий, которые происходят сейчас на Украине. Ну, вот такие вот они, американцы, поддерживают фашизм в мире и в том числе на Украине. Но тем не менее, выход-то имеется. Я же нашел его. Как нашел, расскажу в дальнейшем дальше для тех, кто продолжит смотреть это видео до конца. Ну а сейчас двинемся чуть-чуть дальше. Наверное, вы уже задумались, если все так сложно с этими. Фильтрами, то где же их брать, если купить их нельзя как быть тогда? А попробовать поработать хочется. Тем более они открывают такие перспективы, такую автоматизацию, практически цифровую магию, волшебство. Ну, здесь я могу немножечко вам помочь. Дело в том, что на моем аккаунте Boosty я уже подобрал для вас фильтры для Photoshop 2022 и для Photoshop 2023. Они разбиты по архивам, которые вы можете скачать, распаковать, установить. Ну и, собственно говоря, пользоваться в свое удовольствие. Каждый из этих постов стоит по 100 рублей. Только не думайте, что я продаю эти фильтры. Нет, ни в коем случае. Я ни в коей мере не претендую на лавры компании Adobe. Эти 100 рублей это... Благодарность ваша, мою сторону, за то время, которое я потратил, чтобы найти эти фильтры, подобрать и донести их до вас. Собственно говоря, это оплата, или вернее, это даже сказать, ваш взнос на развитие канала. Не секрет, что сейчас монетизация на YouTube приостановлена и как-то... Продвигать канал становится очень тяжело в финансовом плане. Все приходится на свои деньги, и зачастую оборудование становится неподъемной такой задачей приобретения оборудования. Особенно это касается начинающих каналов, например, как мой. Ведь количество просмотров, часу, часы просмотров напрямую зависит от качества материала, от качества изображения, звука. Она. Низкосортном, низкопробном оборудовании добиться хорошей картинки хорошего звучания очень и очень сложно. Именно поэтому и необходимо ваше вливание. Вы можете на бусти купить или отдельные посты. Не только эти, есть и другие. Материал достаточно интересный, полезный. Есть еще и подписки, которые вы можете себе оформить. Тоже все достаточно. Недорого. зайдете посмотрите, почитайте, что, почему и для чего и как. Какая подписка, что вам предлагает. Пока их не так много, но постепенно они будут расширяться, будут другие варианты, каждая из которых будет предлагать какую-то вкусняшку для вас, для тех, кто поддерживает развитие канала. Поэтому не стесняйтесь, скачивайте фильтры себе, устанавливайте. Пользуйтесь на здоровье. А как их установить? Смотрите далее. Все покажу и расскажу как же устанавливать эти самые Neil фильтры. Но ну, если говорить о фильтре для Photoshop 2022, то тут все просто. Здесь классический установщик для Windows. Тут все просто останавливаться особо не стоит на этом. И я не буду этого делать, чтобы лишнее ваше время не отнимать. Просто жмем далее, далее, далее. Вот галочку снимаем. Это не нужна нам галочка. Далее, далее идет распаковка файлов. И так далее. И тому подобное. Установили, пользуемся. Единственное, что хочу отметить, так это то, чтобы при установке вы вошли в свой Adobe аккаунт. Сначала вошли, потом начинаем устанавливать. И все у вас будет замурчательно. Все будет зашибись, как доктор прописал. Но если вы имеете в своем, как говорится, обладании Photoshop 2023, то тут немножечко по-другому. Сейчас я вам покажу. Здесь мы имеем... Так, сейчас, сейчас я найду. Так, вот. Здесь мы имеем набор вот таких вот папочек, туда-сюда, в которых находятся сами фильтры. Здесь все немножечко по-другому. Здесь никакого установщика нет. Здесь вам нужно просто самим ручками Скопировать это все в нужное место. А нужное место вот сейчас вы увидите на экране. То есть вы проходите по этому пути, закидываете всю папочку. Папочка называется, ну вот здесь она называется плагин дата 2023 версия 24, но вам нужно будет закинуть в папку плагин дата просто-напросто без вот этого 2023 версия 24. Вот все содержимое полностью копируете туда и закидываете. Ну, естественно, без этих архивов. В этих архивах и содержится вот это все содержимое этой папки. По сути, на этом и все. Ну, единственное, что еще можно добавить здесь, ну, если вам это все было нужно, полезно, и вы это специально искали, Естественно, если не подписались на наш канал, подпишитесь на канал. Подписались? Замечательно. Колокольчик поставьте, не забудьте, чтобы следующее видео не пропустить. Ну вот, молодцы, давно бы так, а то смотрите, тут куча людей без подписки смотрите. Вот, подписались, колокольчик поставили, все нормально, если надо, комментарии пишите. Вопросы задавайте, если что, я постараюсь ответить. Я все комментарии читаю, не на все, правда, могу адекватно и сразу оперативно отвечать, но комментарии я все читаю. Критику конструктивную принимаю к сведению, стараюсь, если что, где-то исправлять, где-то что-то. Не всегда это получается, но тем не менее я все это принимаю к сведению. И еще раз напомню. Все ссылки на эти плагины будут в описании под видео. Находятся эти фильтры. О, да, я сказал плагины, фильтры, фильтры. Находятся они у меня на аккаунте в бусте Скачивайте, покупайте, устанавливайте. По 100 рублей каждый фильтр стоит. И это все идет только для того, чтобы... Вам было красиво и лучше смотреть следующее видео. Все идет на развитие канала. С вами был канал Секреты Ютубера. И я с вами не прощаюсь. Дальше будет больше и интересней. Всех вас обнял, поднял, люблю, целую.